Добрый день! Поскольку все мы влепли в историю, то хорошо бы понимать, в какую именно. Итак, с вами я, Владимир Свержин, программа «Однажды». В 1864 году государь-император Александр II готовил судебную реформу и в преддверии ее решил посетить одну из тюрем, Обходя ее, он спрашивал у заключенных, за что они сидят, каковы жалобы, велел помечать своему адъютанту все жалобы на судебные притеснения, на неуют в камерах, на всевозможные грабежи. Однако каждый раз, когда он спрашивал, за что сидит тот или иной заключенный, тот ему говорил. Абсолютно не краснея, не виновен, ни в чем не провинился, попал сюда случайно, все поклеп. То есть император, представляя себе, с кем имеет дело, мрачнел, но кивал и шел дальше. И вот он дошел до некого мужичка задал ему вопрос, что говорит, тоже не виновен? Говорит, да ну как, Ваше Величество, ну как не виновен? Во всем виновен. Так уж получилось, пришел примом в семью, там меня теща и Шурин все время во всем поприкали, говорили, что достался им никудышный мужик. Вот я как-то совсем со зла, когда семья вся была в поле, сжег и дом, и хозяйственный Постройки, так что куда уж там виновен когда государь покидал тюрьму он велел помиловать данного мужичка кто-то задал ему вопрос а неужели его одного ну до да, его одного остальные как они как они утверждают ни в чем не виновны как я их могу помиловать